сегодня идем в поход в национальный заповедник Кливленд. Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Мы сегодня едем в Кливленд Форест. Это недалеко от нашего дома в горах. Это по Восьмерке, по Фривейл. И там довольно красивый лес, который я хочу вам показать и рассказать о нем. Национальный лес Кливленда занимает площадь 1900 квадратных километров. Мы э, в Кливленд-национальном лесу. Это красивое место совсем недалеко от Сан-Диего. Люди приезжают сюда на выходные, чтобы покататься на велосипедах, просто прогуляться. Теплый, сухой средиземноморский климат преобладает над лесом. Это самый южный национальный лес Калифорнии в Соединенных Штатах Америки. Он расположен вокругах Сан-Диего, Риверсайд и Орэндж. Oh, yes. Национальный лес Кливленда был создан в 1908 году Президентом Теодором Рузвельтом и назван в честь бывшего президента Гровера Кливленда. Штаб-квартира леса находится в Сан-Диего. Ой, прям вообще замечательно. Он сладкий, немножко как будто эвкалипт. Watch out! And the and the other skin is white brown. I'm so big. No, you're yeah, just on the rock. So big. No, you're on the rock. This is taller. I'm taller. You are. Oh! and Now we can put hands up. Hands up! Oh, we did it! Okay. Good shot. We are walking through the Look at cleveland victor what did you blanker. find wow so big that i can't even that's see that's so it. big that says for you. what is that that's a little plant seed i i think it's a cone maybe the oak oak tree cone no Виктор нашел шишку и предлагает нам взять ее домой и посадить в нашем саду. Я спрашиваю, а что будем делать, если вырастет из нее очень большое дерево? Он говорит, ну мы просто тогда его выкопаем. Nine, Чтобы пойти дальше по лесу, Лео okay, требует good. у меня специальный right go, код, yeah? и я пытаюсь его угадать. Вот один есть. Вот Это ты мне покажешь, oh. где они. Вот. Раз, два, три. Подожди. Раз, два, три. Okay. One, two, three. who, put them there? Oh, but they ate most of them during the winter. Yeah, and they—they're they, well, always putting new, new acorns in there and letting the worms develop. Why the acorns? Put the why? Why the woodpeckers put the acorns in the wood? Почему дятлы складывают uh, желуди bark. в дерево таким образом? А потому что в эти желуди влезают червячки, many а потом дятлы возвращаются many и съедают many желуди many. вместе с червячками мы нашли классные цветочки такие уже видели розовые а тут голубые руслан шутит розовый женский коллектив голубые мужской коллектив сейчас я вам покажу yeah, Сейчас плюс фотку Виктории. Виктор рассказывает, что у него с собой книжка с наклейками. В эту книжку на картинке лучше приклеить наклейки. You? Просто.. Во время okay. перерыва, пока отдыхай. Okay. Oh. stickers. Oh, more stickers? How much? That many stickers? Wow! I didn't pull off any. Where are you gonna put them all? On the book. Okay. There's missing stickers. There's missing stickers in the book. Wow. Время перерыва sure, и время селфи. Мик рассказывает, что эта тропа идет вдоль Тихого океана. От Сан-Диего, аж, кажется, до самой Канады. Ну, по крайней мере, до Вашингтона. Прямо на север. Это очень красивая тропа. Воздух свежий. А некоторые люди проводят целые месяца, чтобы пройти по всей тропе. Мы, в нашем случае, провели здесь несколько часов. Обычно мы проводим где-то около 4 часов, а потом едем домой, наблюдаем из гор очень красивый закат солнца. Иголочки понюхали. Запах изумительный. А если сунуть носик вовнутрь и долго-долго так вдыхать... Там внутри на третью секунду появляется такой сладкий запах, как будто конфетку, сосульку. Нюхаешь, так приятно. А чем пахнет? Конфеткой, сосулькой. Это И дерево сосна. Да. Он только с третьей секунды, надо медленно вдыхать, он тогда этот запах он такой наверх. Вы Понюхайте, поймете. Попробуйте. Сейчас. Давайте. Yes, Отломал. Классно. А, Вау. Видишь, нужно я нужно не делать. шучу. Должны. Я ту не разломал, а эту отломал. Ну, у тебя и сила. Я прыгал на ней. А я вот эту сломал. Классно. <реклама> не трогай. Папочка из него будет. Бабочка вырастет из него. Аккуратненько не обижай его, Видишь, он испугался. Национальный лес Ой! был местом, Ой! как кедрового пожара 2003 года, так и пожара в каньоне Сантьяго 1889 года. Оба пожара охватили многие участки территории, а также подвергли опасности многие виды животных. Национальный лес Кливленда является домом для многих видов диких животных, таких как горный лев, рысь, олень-мул, койот, серая лисица, кольцехвостая кошка, линохвостая ласка, опоссум, чернохвостый кролик, пустынный кролик, калифорнийский суслик и многие другие разновидности мелких животных. Someone broke, yeah. Yeah, someone broke it already. Wow. You found it? Yeah, someone broke it already. Oh, all right. So beautiful. So sorry, someone did. Here. Thank you so much. So beautiful it was daffodil right here. in see? the middle of the forest. Yeah, it was broken right here. Yeah, someone did it. Yeah, I see. These are still growing. Which? Wait, this one got put off. Yeah, this one's still broken. Which one? These, oh. these two. Next these year. are three, and this one's broken. Maybe it will produce next year. Take a small one and What did you find? I, I found a fish. A dead fish? No. Oh. Did you get oh, it? A real fish. A live fish. No, but it's staying in place. Okay. Uh oh. Oh yeah, there's a bird. Wow. like the water man I'm busy <laughs> oh he's looking for fish. троп. Sunset Trail, по которому мы идем сегодня, представляет собой кольцевую тропу протяженностью 4,6 мили. Тропа, которая предлагает несколько вариантов соединения с другими тропами, проходит через сосновый лес, ведущий к открытым лугам, прудам и небольшим озерам. Окружающая среда обитания поддерживает многочисленную флору и фауну, включая местные черные дубы, дубы Энгельмана и гигантские сосны Джеффри. Hello. How are you? Good, thanks. Между национальным лесом Кливленда и дикими прибрежными территориями округа Ориндж создан коридор дикой природы чтобы животные могли безопасно отступить от огня в случае пожара. Мик рассказывает, что это дерево мансанита. Индейцы делали чай из коры, можно использовать также ягоды, обычно их использовали в медицине, а иногда употребляли в пищу. Дерево красного цвета, древесина очень твердая и красивая. В Калифорнии запрещено собирать мансаниту, потому что иначе людей его соберут и он просто исчезнет. Я заканчиваю прогулку по лесу, по которой называется Cleveland Forest, и это было, наверное, два часа мы гуляли по свежему воздуху в горах, очень красиво, тут сосны полно. Мы немножко перекусили, пообедали, понаблюдали за утками, мы очень хорошо провели субботу. Я покажу и расскажу вам еще много интересного про Америку. Смотрите мой канал и вдохновляйтесь на активный образ жизни. Поставьте лайк и подпишитесь. Ваша зажигалочка.